То, что мы прочитали сегодня в недельной главе, Дима истолковал, что тот, который не принадлежит народу Израилю, не делает Песах вместе с народом Израиля. Можно сказать, тот, кто кого это не интересует. Написано Прочитали сегодня. Исход, 12 глава, 39 стих. 12 глава, 37-38 стих. И отправили сыны Израилевы из Рамеса в Саков до 600 тысяч пеших мужчин. Там есть 600 тысяч мужчин и множество разноплеменных людей вышли с ними. На русском так написано, что множество разноплеменных людей. А на иврите написано эреврав. Эреврав батиргум кому-то спору там. А если мы можем перевести это выражение эреврав, то это количество людей? которых просто невозможно, невозможно сочетать. Скорее всего, или сами египтяне, или другие народы, которые жили в Египте, они увидели все чудеса, которые творила Божья рука. И да, хотели присоединиться. И они присоединились к народу Израиля. И они вышли из Египта. И они, да, ели Песах вместе с нашим народом. Войзи и офицен, ну а, это также пророчество относительно всех народов, которые приходят поклоняться Богу Израиля через Моисею Иешуа. Еще одна идея, очень важно ее понять, потому что это связано напрямую с нами. И об этом написано во второзаконии в пятой главе, точно про эти дни. ישראל, и там Моше говорит народу Израиля. מלוא, им, Но он говорит тому народу, который не видел своими глазами все чудеса. Это были дети и внуки вышедших из Египта. Это было uh, прямо перед самым... Uh, заходом в обетованную землю. А то, то поколение, которое вышло из Египта, они все умерли. 23, в 23 стихе написано, Вы стояли там и слышали голос, говорящий из огня. Это для нас. Мы своими глазами не видели никакого чуда выхода из Египта. Но в нас течет кровь наших праотцов и наши гены помнят это. И когда Дух Святой прикасается к нам, все пробуждается. И это та молитва, которой молился Дима, что тот, кто не знает Мессию, узнает его. Вы знаете, сколько есть движения Подконцу. Сколько есть потомков евреев э, э, по всему миру? Народ израильский был рассеян в вавилонском пленении э, по всему миру. Если вы будете, если есть такая возможность генетической проверки на еврейство, то евреев можно найти и в Китае, и в Индии, и по всему миру, где даже представить себе сложно. И только подумайте о том, что в один день Святой Дух прикоснется к ним. И их гены будут помнить день выхода из Египта. Это наша молитва. Еще пару мыслей. Мы роши ب... Октябрь, Мы здесь, в Израиле, празднуем Роша Шана, Новый год, примерно он выпадает сентябрь-октябрь. Но в Торе написано, что Песах ⁇ это и есть религиозный Новый год. Нисан ⁇ это первый из месяцев. И очень важно в начале года думать о себе, что я сделал, чего я достиг, куда я хочу двигаться. Uh, в исходе 12 главы третьем, в главе третьем стихе написано, что каждая семья должна взять себе Агнца. И также аллегорическим образом это указывается И на Мессию. שמח. И я рад, что, хотя мы не говорили с Димой до этого, но он сказал, есть ли у тебя Мессия? Если знаком ли ты с Ешуа? И возможно даже здесь есть люди, для которых это все как будто технически происходит. Facebook, Возможно, кто-то слышит нас через YouTube или Facebook, и для тебя это все технически происходит. Но очень важно внутри они себя сказать: цеме, я жажду, они цеме, я жажду, они אותך, и я хочу тебя, Господь. Открой мне, Господом Исиду. Никогда Бог не говорит нет, когда человек от всего сердца говорит, я хочу познакомиться с Иешуа. И в седьмом стихе написано, возьмите крови агнца и помажьте косяки дверей. Насколько защищен твой <говорит> внутренний мир? насколько защищен твой внутренний мир и насколько ты принадлежишь Мессии. Я, хочу, я говорю тебе, возможно, твои уста нечисты, возможно, ты смотришь всякий мусор, Возможно, есть недостаток чистоты осквернения в самом сердце. Это время, когда сказать, Отец мой, помилуй меня. Ишуа сказал Петру и Иоанну, Я хочу сделать с вами Песах. И Дима истолковал, как обновление Завета. Написано в Первом Коринфинах. 5 глава, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песах шелану, Машиях, закланы за нас. כאן, מילה, очень важно понять слово за нас. עבורך, Не за тебя. И за тебя тоже. А, Но и за нас. Сегодняшний мир очень эгоистичен. Все, э, любой коуч, который учит по телевизору, учит как э, увеличить твое эго. Если мы э, смотрим телевизор, если мы даже ищем одежду в магазинах, мы ищем бренды, там, где есть раздутое эго. Но про Ишо написано, что он был э, скромный и э, кроткий. Я в конце хочу прочитать несколько э, отрывков из книги Малахия. Третья глава 16-18 стихи. И это э, относительно пророчества в Новом Завесе. Написано, что в конце времен люди будут эгоистичны, ненавидящие правду, ненавидящие праведность. Есть опция. Но Малахия говорит, что есть опция, есть выбор. Особенно, если ты был рожден от Него. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. 17 стих. «И они будут моими, говорит Господь Циваот» собственностью моей в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человека, человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите 18 стих. Различие между праведником и нечестивым, между служащим Бога и неслужащим ему. Пусть Бог поможет нам. Пусть Бог поможет нам. مكولا, Возможно, мы не можем предотвратить, оградиться от всех движений и землетрясений этого мира. Но мы должны день и ночь просить у Бога милости э, Устройства чтобы мы могли э, твердо стоять в этих проблемах. И как написано, Бог всегда будет рядом с тобой и укрепит тебя. Давайте мы встанем сейчас. Хочу провозгласить благословение священников. Отец, я молюсь у тебя помощи. Помилуй нас. Рахемна Адон Помилу нас, Господь Искупитель. Агнец наш Господь. Пусть Бог даст нам мир шалом. с праздником و... шалом. Хорошей недели you <laughs>